Да, очень классный робот. Ну, спасибо. Можно я посмотрю? Давай. Только им очень трудно, трудно управлять. Я просто не знаю, как управление сделать. Ну, да, в принципе, правильно, чередование клавиш. А тут есть камера? На F. А Пушкина что? C? На C. А башня вращается у него? А, да. Да, на X и э, Z. Всем привет! Сегодня мы построим робота Топка 28. Полный туториал и декор. Видео получилось довольно длинное. Я специально ничего не ускорял, чтобы у всех все получилось. Надеюсь, это видео вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, а мы начинаем. Время туториала. Ставим деревянный блок, рулетку на 0.5 и делаем большой квадрат, чтобы влезло конструктор. Ставим две деревянные опоры, блок, рулетку на... 2. И чтобы было два запятая, 2 десять. Потом берем сервоприводы, вращение на 45 градусов и, и вращаем, чтобы было вот так. Вот, И сзади также. Ой, я перепутал. Нужно вот здесь перевернуть их вот так. А сзади нужно, чтобы они вот так вот стояли. И только не перевернутыми. А ты немного не так, нужно их повыше поставить. А, они должны быть на одной высоте. Mm -hmm. Все готово, вот так. Да. Теперь берем сервопривода и крутим их вот так вот, сейчас, вот. И с другой стороны также. Получается встаем здесь, крутим его, вот так. Да. С другой стороны. Вот так. Оба они смотрят внутрь. Да. А теперь они наружу, да, смотрят? Спереди они смотрят внутрь, а сзади наружу. Ага. Теперь берем деревянный ну вообще, любой блок. Совпадающее вращение включаем и ставим все вот так. Понятно. Готово. И чтобы сделать такие клешни, как внизу, нужно тут поставить блок вот так. Так, вот так. Теперь, да. Теперь, чтобы сделать клешни, это будет самое трудное. Ставим рулетку вроде бы на 0.2 и с, везде ставим вот так. Только совпадающее вращение отличие чтобы удобнее было поставить. Так, ставим блоки, получается. Теперь это все уменьшаем, чтобы маленькие такие получились. Тоненькие, да? Да. Блин, я немножко ошибся, уже было на 0.5, но ладно, ничего страшного. 0.5 все поставил. Да. И делаем вот такие опоры. Так, и на сколько их протягивать вниз? На 4. Чтобы 0.4, 4... 4, 4 0.5, 0.5, потом 0.4, 0.5. Да, да, и везде так делаем. Ладно. Так, у меня почти все. Осталось последний. У меня готово. А какой только от нижней платформы, есть, она даже ничего не закрывает? Ну, это потом. Я ее просто так взял, чтобы на всякий случай. Так что она вообще, можно даже сказать, мне нужна. Ладно, Помощью нет, Дальше... только можно проверить, правильно ли вы построили? Так, все, И... у меня готово. Да, теперь тут ставим блоки такие, прям с сервопривода. Где? Вот везде. А, везде. а как ты такого ну, поставил? Не знаю даже. А, ты его от того блока, да, поставил? Вот, да. да. Получается, от вот этого верхнего блока ставим блок, который закрывает сервопривод. Точнее, вот так вот нужно делать. Что я уже, видите, поставил? <laughs> так, теперь его надо задвинуть, да? ну да, эти сервоприводы можно удалить, но лучше этот блок, который был, ну, на этом сервоприводе, немножко, ну, внутрь других блоков, чтобы он, не падал. Ну, понятно. Теперь вот эти два удаляем сервопривода. А на передних не надо. На передних вроде... Да я уже убрал. Так, далее вот эти сервоприводы мы, получается, убираем. А, не, на передних тоже нужно поставить. Вот так. Вот. Да. И немножко в влог, чтобы ничего не отвалилось. Ага. Чуточку побольше. Все, готово у, ну, у меня. Теперь, а, спереди, а спереди, а спереди. А спереди, да, точно, нужно же еще и прежде это делать. Так, спереди. Ставим вращение за... на 15 градусов. И какой? очень сложное, я даже забыл, как это делать. А обязательно это крешни строить или это декор? Это декор, да, Ну, Но... Ну ладно, можно и не строить. Тут внизу можно поставить невидимый блок, чтобы не падала конструкция. Вот, вот смотри, вот такие крешни можно здесь поставить, чтобы не падало. Ну, точнее, механизм мы сделали. А эти блоки для чего нужны? какие. Которые мы сейчас ставим. А, ну, чтобы конструкция не падала. Ну, когда ты управляешь этой машиной, не падает, то он не будет падать. <связь> Ненавижу свою речь. Нужно больше книжек читать. Вот что. <связь> <связь> Так, спереди я сделал, а как делать сзади? Э, точно точно так, же? так же? Только чуть да. поменьше. Ну, можно, я просто не совсем... Так, сейчас я сформулирую слово. Ну, просто я не обращаю внимания на число, которое... Ну, просто главное, чтобы... Были такие м, опоры, чтобы не пожаловать. Давай кресло пилота поставим? Ну ладно. Сзади или где? А, наверху. У нас башня Но же будет. Можно еще и на земле поставить. А, нет. Это же кресло пилота. А башня где тогда будет? Может что заднюю пилоту? Я тут нужно поставить. Это будет довольно трудно. Я на это очень много времени убила. Вот здесь можно поставить? Где? А здесь будет идти ну, круг для башни. Что-то у тебя пошло не так. М -м -м. <coughs> не, ну у меня все нормально. У тебя, смотри, тоже так. А, а этот почему Ладно, всё, М -м -м. так? Ладно, все, давай, да. Так, все что ли? Ну, да, сам механизм готов. Только давай. его нужно немного подкорректировать. При Привязку сделаем на ЕКЮ, потому что у нас кресло пилота. Или нет? М -м Давай сначала сейчас посмотрю, какие у нас были ошибки. Прозрачность у всего на 0%, пожалуйста. Ага. О. Да, нормально. Все. О. Смог... Так, получается, вот какая у нас была ошибка, которую я сейчас нашел. И сейчас мы ее исправим. Уровень наклона здесь, конечно, 45 надо было поставить, а не 90, как я, нечаянно. И у одного из задних сероприодов поставить обратный поворот, чтобы они оба отталкивались назад. Вот все, что я заметил. Так, теперь сохраняем и сделаем повторный тест. Да, я, кажется, опустил. меня кресло выкинуло. Так, ладно, всё. Сажусь. Смотрим. А, это что за кресло? А, все, нормально так. Чередуя клавиши mm. право-лево, мы можем вот так быстренько бегать. Мне кажется, у тебя лучше, чем у меня получилось. И можно еще поворачиваться, да? Может, ты будешь строить со мной? Ой, я просто не знаю, это было так хмутно и долго, что я все забыл. А мне очень интересно, как ты делал круглый корпус? Ну, вот именно это было очень трудно но ну я знаю как у меня была куча ошибок с этим все такое гайд? я не могу строить а это просто ракета строится атомная бомба вот именно вот загрузилась сейчас я полечу Чувствую, mm -hmm. она опять mm -hmm. будет грузиться. Mm -hmm. <laughs> так, мне yeah. нужно построить корпус. О, oh, здесь в армех. Меня нашли подписчики, спрячь меня. Ой, <laughs> oh, меня столько людей узнало, пока я тут строил. Сколько? Я не думал, что такая популярность придет где? Ну, я пока Томаса строил, и этот варшипец. Так, я теперь можно лететь на базу. Так, а я пока строю кругу штуку. Этот круг можно построить очень быстро. основные законы билта <связывая> у меня блоки исчезли 1300. о 1200 на рулетке показывать 1200 а может потому что ты уменьшаешь о вернулись блоки <связывая> мои блоки наконец-то я вас так долго ждал меня кто-то хочет добавить друзья Ой, что-то подлагало жестко. Может, это, это твоя машина? У меня все ботки Ну еще. да. Ах, если О, она не... уже почти загрузилась. Смотри, я правильно круг делаю? У меня колесо забагалось. Представляешь? Ну, да. У меня верхняя часть колеса спустилась Ого. пониже. Ну да, я вижу. Кстати, ракета загрузилась. Ну что сказать, круто можно ее запускать, но мне нужен пилот. Какой? Ну, ты. Ой, как жестко. Подлагала. Ну, вот все. Блин, мне, наверное, стыдно сейчас за голос. Свой. Ну, что стыдно. Я чувствую, какую он, какую он вибрацию издает тонкую. Хотя он уже провязаться начал. Так, вот, я сделал вот это. Продолжим. Все правильно. Ой, только не задевай сервоприводы. Ну, я и не задеваю. А. Я о таких делах разбираюсь. Так, ну пока просто. Так, накидаю основу. я еще буду строить гигантский военный корабль и зачем мне об этом сказал не знаю почему бы и нет Ау! кто за Это что он стреляет робот какой робот терминатор именно меня надо На стрелять который он летает он опять по нам стреляет опять за что он такой злой не знаю все у меня я готов полный влечу, ровный влечу, влечу, влечу, влечу. круг ровный круг ух ты надо чуть поуже сделать так правильно у меня а, Да, все правильно теперь я буду делать вторую часть Сейчас Томаса загружу и посмотрю. Но я еще кресло пилота закрываю. А, ну я просто посмотреть. Э Это, ты лучше вот эти, смотри, удали около сервопривода, чтобы им было место крутиться. Вот как у меня. Какие большие дырки делать? Ну, ну, это просто, чтобы они крутились нормально. Да, они у меня и так будут крутиться, я знаю. Ну, ладно. Мне сервоприводы сказали, они будут крутиться. Так. Да, мне надо сейчас это выровнять низкие приконы тоже красиво. Так, ну вот, смотри, как я сделал. Как-то у меня не так, да? А, ну, только внутри ты, наверное, зря сделал. Таки. Я ты его слишком бег. кругом сделал. А, все нормально, все нормально. Да, да, у тебя я все я... правильно. Нет, Сегодня я можно... говорю. М? Я говорю, дело в том, что он у меня неправильный сделан. Он... А, ты хочешь закрыть тут? Нет, я не про это. Я про то, что вот здесь... Я как раз... Не знаю, я сейчас закрываю. Ну смотри, он у меня получается не такой круглый, как у тебя. Ну, нормально, этого достаточно. Нет, у тебя просто круг, а у меня какой-то прямоугольник. Ну, тогда можно блоки чуть-чуть. Ну, не важно, главное. Может, мне сзади кресло пилота не закрывать? Это да, все нормально. Ты вот этот вот деревянный блок, ты немного кресла. То есть я имею в виду назад в тени, да, вот так. А я тогда покажу Ой, я тогда похожу за Томасом буду пугать кого-нибудь может ты ему крест пивоту поставишь тоже? ну ну, -то... ну, ну ладно попозже Мне кажется, ли он стал более мобильнее. Конечно, кажется. Ты же ему ничего не делал. <свист> так. Ну, и... то есть, он по воде, мне кажется, он стал более поднячим. А вот сейчас у меня как нормальный? Да. Я сейчас хочу еще кресло пилота, что мы приделать? Типа закрывашку. Кажется, к нам кто-то прида... пытается вломиться, и у кого-то это получилось. Ого. Блин, промазал. Чичеры. Зачем ему да. Вова? Даже не знаю, как у них это получается, вломиться в изоляцию. И они пользуются читами. Я тогда на всякий случай вверху блоком это все накрою. Все. Теперь вряд ли к нам кто-то вломится. Ты вонился. Всё хорошо получается. Я пока хочу закрыть все А! Ой, я забыл про это. Конец света. А это что было только что? А, это просто я же наверху блоком закрыл, чтобы никто не смог упасть к нам. Режим изоляции, другая команда теряет коллизию к той. Которая включила режим изоляции. Может мне кто-нибудь поможет? Но могу помочь только с колесом. Что с колесом? Не, мне просто здесь закрыть, надо. это сейчас долго. Скорость с колеса на 4 нужно поставить спасибо. Такая важная информация. Сам ну бы, да. Сам бы никогда не догадался. Конечно. Конечно. Ну а с чем мне еще помочь? Как, как с тем? С башникой, чем быстрее я закончу, чем быстрее мы сможем. Ну, с башникой все легко. Только миниган можно уже потом построить. Его просто долго строить. А Там мне такую же можно... башню, да, Томасу строить. Ну? Мне такого же Томаса строить? Ну, если ты хочешь. Маша робота. Где-то, я помню, у меня была одна фотка. Ну ладно. Так. Смотри. М -м. Здесь добавлю еще. Не буду так заморачиваться, наверное. Ну да. Как Кримсон. Не хочу целый месяц один декор делать. Хотя у тебя неплохо получается. мне должно быть плохо, что ли? Ну, нет, просто мне нравится, как тебе тут все ровно. Ровно, я даже рулетку на ноль не ставил сегодня. Неровность это наоборот плюс компьютерной на графики. 嗯，那那玩的。No, no, no. no, no. Ой. Наверное, куча фейлов будет. Что? Наверное, куча фейлов будет. Я не готовился просто к этому видео. Что куча вдвое будет? Фейлов. Ну, мне тоже, то у то меня так всегда. только разбираться надо. Тоже мои проблемы. Так. Сейчас у нее крупнокалиберные руки. Пока поползу Ты бы себе лучше кресло пилота бы сделал, чтобы мог нормально. Точно. Работать. Просто мне опять нужно привязывать тут все. Ну, это быстро. У меня просто пушки тут есть. И я только... а, -а, а, ну пушки Один. заново ты можешь поставить, ты знаешь? Будет да, но это было ну, довольно скучно. <с> скучно, да? У тебя нам сколько пушек, вот скажи? Десять где-то. Ну, тебе десять кликов долго делать? да... Да, конечно. Ну, тогда ладно. Вот у тебя неповоротливый. о, все, привязалось почему-то все само. Так, все поползли. поползли. Да. Не все, конечно, привязались. Лепо. Я... Вот такой робот будет нормально интересно. Видишь, что мне сделать? Ну, Нет, а, вот не так ладно. Вот смотри, какого я сделал. Вот так? Не. А, -а, а. Интересно. Мне надо поставить побольше пушек. Думаю, сто хватит. Да ладно, пятью ограничу Мне интересно, как сейчас у них прозрачность включать? А я знаю как. Это, ну да, вот так вот нужно поворачивать их. Я так и делаю. надо мне их всех них одновременно стрелять ты что там не поставил ну просто стрелять красоты пушки не отвали. ой я кого то там подстрелил ой прикольно так теперь вот здесь надо поставить блок так да почему у да красоты конечно как еще может поставить цеблок? Так, пушка у меня готова, но я не знаю, какое лицо сделать этому роботу. Mm. No. Или вообще без лица оставить? Покрасить все серый можно. Нет, я, я не покраску говорю. Я говорю вот там наверху а. что мне еще сделать такое? Может, можно поставить этого человечка там, типа как там Не, не надо, это не там. Я говорю, Но... он там видишь у меня лицо с нейлоном. А, да. Я говорю, Но... Не очень, конечно. Можно без лица, это как будто робот. Тут панама огонь открыл. Та у кого-то есть ракета. Ого. Очень быстрая. В конце сравним, у кого лучше получилось. Да я же не буду заморачиваться. Ну, нет, просто у кого мобильный робот. Так, да. я не знаю, что... Это робот? Ну, вроде все получилось как надо. немножко деталь. О, у меня идея появилась. Забавная довольно. Я лечу. Стой, стой. Ой, ч... кто это у нас на базе. Он с динамитом. Он нас подорвать хочет. Я Дым. не знаю, что мне вот тут делать. Где? Там, наверху, какое мне лицо сделать? И... А где именно? Там, где голубая панель? Да. Я тоже не знаю. Ну, может, так можно может, оставить? Ну, тоже красиво. Куда там прыгаешь? Не знаю, заела. Люблю прыгать. Можно еще иконки устроить в конце, чей робот быстрее дойдет. Так, а что мне покрасить? В сиали. Не, серый такой темный цвет. У меня красный такой. Может. Коричневый. Оранжевый. Можно я в оранжевый. А вот эти нижние штуки надо же скрыть. Ладно, У меня проблемы с чем, вот ваш... как по сделать. Эм. так. Ну точно, я тоже забыл, червоприводы попросить. Пашка как крутится. Я попробую запрыгнуть туда. Получится ли мне также же улететь, как когда не тормозит он почему-то. Так ну неплохо. Не очень хорошо. Хотя там, где панель, можно все покрасить. Какая панель? Ну, голубая. Главное, чтобы он работал. А я его даже не проверял. Ну, вот. <свист> нужно за... эту внутрь машины этой, этого колеса. Или просто заново загрузить. <свист> Да, такая же украпку проблема у меня была он у тебя вроде бы перевешен ну то есть а все можно тут удалить пару блоков ну ладно оранжевый тоже неплохой но... кажется белый цвет. я попробую кому-нибудь в команду пострелять. у них повод нету. Ну, просто попробуй кого-нибудь разбивать. Ой, упал. Ты готов? А, пока нет, Сейчас я заново Заружу терминаторов. Ого Стой, подожди, пока не стреляй Я сохранюсь У меня вот на пушках коллизия Нужно сейчас я быстренько отключу Стой, подожди Ты поставил кресло пилота? А зачем? Она просто не работает на моем. Но я думаю, я не упаду уже. Так, ну все, у меня готово. Я тоже. Стой, подожди. Да, ты тоже. Какой Сейчас я отомщу тебе. На этом наше видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Угений, всем пока.